Привет, мы едем в Новый Свет. Сейчас находимся в Судаке. Поехали! Друзья, вот она, Генуэзская крепость. Да. Ну, несмотря на то, что она кажется неприступной, я могу перелезть я... через забор. К казачки взяли эту крепость. Да. Вот О, это. вот она перед смотрите, нами, смотрите. нету, стены. Ага. Разрушены. А вот тут она прям перед нами. Да. Интересно. Слушай, ну интересно там полазить. Хочу туда прям. Хочу-хочу. Столовка. Вот тут генуэзцы в столовую ходили, ребята. До сих пор здесь Ну да. А, что, бизнес есть бизнес. А в новом свете что мы будем смотреть? Верните налево. Тропу Голицына. Тропу Голицына, потом пляж Царский, Слышно, там где Николай II купался. Да? Прямо 1 да, километр 500 метров. Да, да. Мы едем по улице Приморской. Слушай, а тут как шикарно, а вы глянете. Да. Прямо вот архитектура. Здорово. Так. Там, Мой, вот, это так смотри, там причал какой-то. О, как красивенько. А наверняка опять эти вот фигурки какие-нибудь будут напоминать. Блин, как классно. Слушай, вот это кайф, я такой не ожидал, что мы такое. Чем круче чин был и в царское время, и сейчас, наверное. Тем круче виды себе занимают, я имею в виду территории. если, если, если, если, если как-то бели обычный э, поэт прям километра бухту это себе он же поэт и художник ну да. здесь князь тут действительно красивший такие виды обалдеть Офигеть, да, дочь? Ой, как классно, мой ты посмотри. Наверное, ты голову подними. Это скала, дочь. В общем, катимся мы по серпантину. Ну вот и начинается новый свет. Где-то вы в Висковье. Ну, я видел просто. А -а -а. Населенный хум. Ну, а что это может быть? Ну, да-да. И вот по этой скале, которая вот прямо напротив нас, там и вот прорублена тропа. Видишь, что-то все Да мне нравится не то, что зеленая, а то, что скалы такие горы, класс. Очень много. Такие горы лысые. Вот, смотрите, сколько людей на пляже. Ну посмотри на дорогу. Смотри на дорогу. Ты вон на пляже заснинешься, сможешь? Нет. Вот сейчас. Нет? Есть люди. А, там их много было, я видел. Ребята, новый свет начинается. Угу. Дом и погнали! Полю. Здесь очень много гостевых домиков Прям да, Мне очень-очень нравится Я даже Истинный подумала, сбор. что я бы заселилась Истинный бы сбор, еще Князь Голицын называется Давай туда заселимся на пару Хородников Нет Нет? Домой хотите? Нет <laughs> Куда там, там? Ну ладно, мы завтра а все равно домой дочим Заезжаем мы на парковочку 50 рублей час стоит Первый Первый час, а потом. Ой, вообще просто 50 рублей в час. Да. Припарковали мы машинку и спускаемся вниз. А вот для кого-то, видите, могут открывают заезд, там вообще перекрыто. Ну, видимо, для новых русских. А мы идем пешочком. Для царя, короче, пропускают. Видите, сколько царей тут? И девчонки наши тоже бегут вниз. Все, я поняла, тот, кто снимает здесь жилье для того и открывает, чтобы машинку могли припарковать. Где это кемпинг? Вот это. Это, это кемпинг. Непонятно. не жилье. Ну, ну ладно, пусть будет так. Нам на пути встречаются, сладости встречаются. Продают всякую косметику бижутерии, орешки, орешки всякие разные, но мы идем дальше. Магазинчик, а вон катера я вижу. Мы спускаемся вниз, посмотрите сколько дыша. отдыхающих, напоминаю это новый свет. А я сюда купаться не пойду. Я хочу на Царский пляж, мне такой неинтересный. Царский пляж мне подавай. Ну правда много отдыхаешь, здорово. Гляньте, какая здесь, какое здесь кафе или столовая, не знаю. Но я думаю, что кафе так здорово. Сделано прям необычно. Идем мы на причал, чтобы поснимать вам красоты все, показать нового света. Ребят, это вообще божественно. Красиво просто, нереально. Так что я советую в новый свет прокатиться не большой. Сейчас отправляться буду Гляньте, какая водичка прозрачная. Чистенькая. Я прям готова прям вот прыгнуть, но не буду. Девчонки в ожидании катера бегают. Вы принцессы. Ой, принцесса! Опа, молодцы! А мне мне ручку. Ну конечно. А мне. Я тоже сюда. Опа, опа. Да. опа. Класс, девчонки. Да. Я маха движок. Что лучше Давай за ручку. Маша боится. Друзья мои, добрый день. Добрый? Меня зовут Виктор, приветствую вас в новом свете. Мы с вами находимся бухта Зеленая. Слева по борту у нас гора Сокол, она же Кушкая, что означает скалатка. Высота на уровне моря составляет порядка 474 метра, является крупнейшим коралловым рифом, где Справа по борту у нас гора Орел глубокая кстати похож что да? означает скала пещерная так называется орел высота на уровне составляет порядка 170 лет Здорово. в 1878 году имение парадизио приобретает князь лев сергеевич Под подношей горы орел при помощи специалистов греков он обустраивает первые тоннели и начинает заниматься территории своего поместья и сегодня все пешеходные туристические маршруты нового света основаны на его трудах Перед нами пешеходный маршрут рапагалицена для обустройства перехода по горе орел эту часть полностью вырубали в ручке прямо из скалы растут сосны это сосна станкевича местный вид корни этого дерева выделяют фермент который растворяет скальную породу и позволяет укрепить внутри скалы достигнув определенного возраста определенной высоты это висковое дерево по спирали прокручивает что придает растению дополнительную кругость и позволяет противостоять растениям зимнему штампу нравится да, да, нравится говорит алиса нравится Справа по борту открывается грот Голицына, он же грот Истрадный. В глубине грота у князя была обустроена винотека, где хранилась значительная коллекция видов. А также под руководством архитектора итальянца, который помогал князю осваивать территории поместья, обустроена сцена, которая максимально раскрывает акустические возможности грота. То есть при князе грот использовался как дегустационно-развлекательный. В наши дни под патронатом завода «Шампанских «Фин» проводились мероприятия Дни Голицына. В 2008 году приглашались действующие оперные исполнители, симфонический оркестр, задорого приглашалась публика, и в гроте было дано представление. Люди выходили после представления, глаза от восторгов просто сияли. Хочется отметить, что и у самих исполнителей было выражение творческого удовлетворения, то есть акустика грота работает и в нашей дни. Давал концерт э, хор Александрова Капелла. Без музыкального сопровождения. Но хочу вам сказать, э, это нечто. Просто из грота лилось ну, волшебство. Самое mm -hmm. настоящее. Было э, штиль полный, ветра не было, звук разносился очень далеко. Люди, которые обустраивали здесь, это место, что-то в этой жизни понимали. Просто с этой скалочки во время съемок фильма э, Чек анфибия ныряли наши местные пацаны вместо главного героя. И именно эпизод с ними вошел в основной сюжет фильма. Сегодня эти пацаны состоявшиеся седовласые мужчины. И здесь внизу имеется подводный грот с пресным озером внутри, который принимал участие в съемках фильма «Акваланды». Какова же протяженность тропы галлюцина? Основной маршрут составляет порядка трех с половиной километров. Но существует целый ряд эквивалентов. Первый – это рельеф местности, сложный. Второй – это, конечно же, температурные режимы. Этот участок, мы называем, горина смерти» с самого утра до позднего вечера. Он находится под лучами солнца. То есть нагревается порода каменная. И с одной стороны солнышко, Снизу земля пышет жаром, пропекает. Итак, продолжается маршрут Ропа А мы с вами перебрались в бухта Синяя, она же разбойничая. Очертания этой бухты формируют мы Капчик, значительно выдающийся в горе. И в зависимости от количества выпитого шампанского в очертаниях этого мыса кто-то видит древнего ящера пьющего воду, кто-то просто дельфина. А что видим мы? Мой, ну, ты что видишь? Вот эта скала, да? Да. да. Бухта Синяя является самой глубокой из новосветских и со своей природной глубины имеет выраженный синий оттенок. Эти места охотно занимают купающиеся. Порядка 4 метров от берега, глубина составляет 7-8 метров. Угу. А, во времена князя Галицена, здесь была обустроена пешеходная тропа с парапетом, аналогичная той, что мы видели на горе ЭНО. И подходила она непосредственно к сквозному гроду. А тут смотрю, пещера какая-то. Да, Новосвельский сквозной грод входит в десятку крупнейших гротов Европы. Естественного происхождения. Длина его составляет порядка 76 метров, высота сводов 16-18 метров, место естественной среды пребывания для летучих мышей. О. Непосредственно в самом гроте и в его окрестностях снималось множество художественных фильмов. Буквально на моих глазах происходили съемки «Пираты 20 века», «Остров Сокровищ, Сокрович», «Василий Буслаев», АТУ-82», «Одиночное плавание» и многие-многие другие. Это много прям многие многие другие порядка 2005 года у нас отдыхали молодожены из Польши находясь в гроте они любовались вечерним морем и девушку накрыла фрагментом скалы без шансов было серьезное разбирательство и принято официальное решение для посещения сквозной гроб закрыто. но наши ребята с этой стороны она считается труднодоступной либо с той стороны Обустроена решетка, под организован подкоп и негласно посещение сквозного грота продолжается. Существует старинная легенда, что в этой бухте ставили пиратские суда, по сигналу сверху они разгонялись, внезапно атаковали купеческие корабли, грабили их, не награбленное через сквозной грот выводили, буквально растворяли в этих местах бухта разгонящая тройную зону. Перед нами мы скапчик, следующий скальный массив. Если смотреть слева направо, мы с вами увидим высокий лоб, носик, приоткрытый рот, шея и роскошная грудь. Вы видели? Папа, вы увидели? Следующий скальный массив сюда смотрим. Вот это вот у нас грудь, вот это шея, приоткрытый рот, носик и лоб С этой стороны. А, да, да, да. Увидели? Все, увидели. Папа, вы? Мой, ну ты смотри. Ну да, грудь я везде увижу <смех> спящая принцесса да кстати прикольно так смотрится вот это грудь везде люди остров черепаха так точно остров черепаха сейчас если внимательно наблюдать за ней то она будет за нами наблюдать Тут прям поворачивает 20 века. Прыгал главный герой Веревенько на Пирас mm. Да прыгал, конечно, предыдущий режиссера, но это уже как бы другая история. И перед нами открывается бухта Голубая и царский пляж. Плажка вот царский пляж. Муфта-голубая национальная названия. Во время штиля и в ясную погоду в воде же четко отражается небо Окрашивая ее в небесной. Вот он, ребятки, вот он, царский пляж. Аленка у нас искупаться пошла в царской бух... на царском пляже, да? Ты меня сильно не приближай. Да-да-да. От, отдали. Я Мама. отдалил. Как можно не искупаться на царском пляже в первую очередь? Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Как водочка? Вода фиглючая. Ой, слышишь, как классно. Сейчас я еще. Аленка, здесь дно видно, нет? Нет. Не видно одно. Видно, А сколько метров в данном месте? 4-5 метров. Тихо всем, дети. Ого, как Аленка далеко подла. Молодец, русалка. не представляешь. У меня такое воображение сейчас. Что тебе кажется? Что ты русалка? <смех> я русалка, а рядом сарь слава. А, да. Ты что-то? Ты же царица, точно. А я сейчас тебя волной накрою. Котец. Котец. Держись. Держись. Мама. Катя, держись, не бойся. Я ударилась. чуть ударилась. Маша, успокойся, я здесь. Маша, Маша? не бойся, Коша, как Алис, Ой, мама живая, здоровая, вылазит. Ой, еще один раз. Слушай, еще это раз. Раз. так страшно, а что она такая огромная волна? Ох, троицу любят, а? Да. Как водичка, теплая? Нормально тепло, градуса 27. Ого! Да. <мыл> я первый раз в жизни купаюсь на глубине, в первый раз в жизни. Четыре пятницы, ребят. Сейчас я вам... Все, выходишь? Так, теперь я сниму, наверное, сам, сам пляж. Как наши Маша. Я Сейчас, не переживай, как тебя зовут, принцесса? Маша. Маша, Мария. Вот а -а -а -а. ощущение? Ребята, это было супер, незабываемое ощущение. Ах, сказка. Ты на себя посмотреть. Мама, мама. На счастливого человека, на счастливую О -о -о. женщину. Да. Супер. Я теперь буду постоянно так вот, где будет глубина, и пошли туда. Туда прям много ходит катеров, судов всяких. Экскурсий очень много. Смотри, видел. Вон они, вон они. А мы-то хитрые, мы-то на катере. Я выгляжу как-то так. У меня голос аж надорвался, когда я волну увидела. Очень сильно испугалась. жена? Да. Отправляемся дальше. У меня руки дрожат чуть-чуть. Перед нами. Ответный вход с О, да. Обустроена решетка. И часто можно увидеть, как перед ней стоят люди и думают, лезем в подкоп или нет. На этом пешеходный маршрут Ропа Голицына заканчивается. Однако обратите ваше внимание, скала обработана вручную. Фрагменты старинной кладки. Во времена князя Голицына вдоль Новосельских бухт можно было совершить комфортное пешеходное путешествие. Кстати, там люди ходят, я смотрю. Ну конечно, никто не знаю. Ага. Тот вход мы видели со стороны синей ага. Это сколько под землей нужно идти? Ага. Я же говорил, 76 метров в длина. Вот это да. Нормально так. Порядка двенадцатого года князя начались серьезные финансовые затруднения. Его достаточно плотно осаждали кредиторы, и он был близок к банкротству. Князь приглашает в имение царя Николая II, принимает приглашение. И с официальным визитом на императорской яхте «Штандарт» в сопровождении Сочи на прибывает и проводит в гостях какое-то время. Лев Сергеевич Голицын дарит царю завод шампанских вин, земли поместья, государственную собственность. Царь решает его финансовые вопросы и оставляет управляющим при заводе. Mm -hmm. Народная молва упорно гласит, что царь Николай купался на этом пляже, и здесь ему понравилось невероятно. Каких-то достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих это нет, но всю свою современную историю пляж носит название царский, даже в самые советские времена. На самом деле место отдыха уникальное. Ну да. Mm -hmm. Связь mm -hmm. практически нет, э, галька вулканического происхождения С учетом того, что ближайший вулкан это Карадак, По морю порядка ну 40 дней Прогревает галька На солнышке нагревается очень хорошо Даже здесь на глубине вода очень теплая Этот скальный массив называется Рай-Ад Здесь обнаружена стоянка тавров которая э, датируется третьим веком до нашей эры. Местные археологи утверждают, что в этом месте у них была обустроена пристань и подъем наверх на стояночку. Себе. Перед нами белая скалочка. В ее очертаниях наверху можно увидеть либо собачку, либо медвежонка. Ага, -а -а, Слева по борту, либо три монаха. Либо Похоже, считает, три пьяницы. Каждый считает первую себе распущенности. Три пьяницы. Да, готовим мелкие монеточки. Друг Ай, пьяницу. блин, нету монеток так мелких. Эх! Нету! Тихо, а то скала рухнет еще. Не шуми Слушай, ну, они реально друг друга держат. Если бы вот. Когда груп яницы. Одна из сна упадет, а то другая тоже сменится. Я тоже думаю, что так. Это коралловый риф. Корал, корал. Это ливший корал, да. А на Карадаге это будет ну, лично. Каллическая... Это вулкан. Это по... Карадаг это потушив вулкан. И жители Карадага, ну, как дебиловая, думают, что вода сначала прогревается у Карадага, угу, а, потом а потом уже... Дальше. А вы так не думаете? А что мне так, так не думать? Вулкал есть вулкал. Новосветские золотые или карауле ворота. Там трещина, смотрите. Вот ваши золотые ворота получаются. Да, новосветские. Как золотые я боюсь, что-то там трещина. Слушай, ну мы тоже боимся, когда видишь? Ай, я не могу. Слушайте, страшно. Ой, там голод, смотри. точно. Блин, как страшно! Я... Не, мы не пройдем, да? Ой, На, коня... На коняке да. только можно. Да. Это очень страшно. Надо Моги. будет подточить. Точно. Не надо. так, как А я вот не пойму, там такой большой высотой, и ораловые горы А это ж до океана, Да, блокиана. Это просто когда... В свое время лкан издавался, здесь все это рельеф изменился, да? Да он То есть там, где была впадина, стала гора Да, как вот так Борту. у нас бухта Веселовская сам поселочек находится порядка трех километров наверху мы же с вами видим хорошо ухоженные виноградники это совхоз завод Веселовский который входит в состав научно-производственного объединения Массандра Работы на этих предприятиях ведутся в установленные календарные сроки и достаточно высокая культура производства дальше у нас идет мыска бани словно дикий кабанчик пьет водичку вы видели, да? Вот этот ближний. Да, да. Угу. И сразу за ним мы с Башины. На мысе Башина обнаружены остатки крепости, которую осваивали греческие колонисты порядка первого века до нашей эры. Прослужив порядка 30 лет, жители гарнизон крепость оставили, и она перешла под контроль тавров и скифов, которые доминировали в этой местности. То есть в наших местах люди жили всего. Сегодня 8 год. Делаем точка на окраине мыса и внесу во все международные переходные лосы. Вот какой. Вот Вот сейчас был мальчик. они, сейчас подойдем. Видите, они медленные какие у них дельфин, когда спит, он отключает одно полушарие мозга, да, да, да. а второе контролирует дыхание. И вот он такой медленный, поэтому они близко к себе не подходят сейчас. Здесь есть экскурсия, которая называется дельфина, да? Да, есть. За, за рыболовецким судном устраиваемся, да, да, да, да. и там много детей будет, да? Как да, нам есть. говорят, в метре от, от катера. Ну я сегодня был там, вот так вот ходили вокруг меня. Не боялись? Ну, ну как, нет. Это больше дельфинов уже нету Существует же. Это же они не вкусные, конечно, нет. Ну, дельфины? Дельфины очень не вкусные. Страшно не вкусные. Я читал описание. Во время войны их даже не ели, потому что они вкусные. Голода, не голода, просто неправильно. 9 человек, 9 человек. в общем что прокатиться на катере цена 2 50 неважно сколько И здесь будет. Не, если, да, ну так ну, да. если будет больше 5 человек взрослых то сюда уже будет по 500 рублей человек на ракет с рассказом показам выпадет понятно Я есть, примерно те да. же да. ну нормально она того стоит тут прям советую прокатиться более, все расскажет. Так, когда ты один, что то увидел? Что это? Как? За что? Тебе все рассказали. Все, мы выходим. У меня сейчас упала камера. Отвалился кусочек и упал в море. Короче, вообще такая неаккуратная. Влад подсказал, пойдет искать. Блин, и вообще, как так получается? Потому что я везде постоянно спешу. В одной руке один ребенок, во второй в другой. Камеру надо быстро достать, поэтому так и получается. Интересно, не найдет? Нет, я думаю, что не найдет. Если найдет, это вообще прям водолаз будет. Самый настоящий. Мой, ты головой не удаляйся, смотри. Ничего не видно? По крышке не видно. Да, Таня, что у меня флаг, на флагман, не залез. я напугал. я не хочу спалить. Это твоя не нет? Если не нырнуть, вот так он так. Нету, да, мать? Эх, Я... Видите, как у меня так часто бывает? Я уже второй раз камеру уроняю. Потому что вечно все руки заняты, понимаете? Нету. В общем, буду с камеры браковано ходить. Чайки, а над морем чайки, чайки на просторе кричат. Море, море, привет! Чайки. Ребятки, вот это скорее всего ресторан, это не кафе, наверное. Называется Екатерина, находится прямо вот на берегу моря. Прямо над водой практически. Да. Давайте посмотрим цены, как там. Жальничайте, вы делитесь, давайте. Куда вы будете выставлять? У нас а. YouTube-канал называется «Настоящая Выставляете, конечно. Кстати, нормальные цены. Блинчики, салатики. Первое блюдо. Ну, как ресторанчики, холодные закуски. В общем, очень много-много всего. Рыбные блюда. Кстати, в Судаке, да, надо кушать рыбные блюда. Рыба отварная даже. Кавказские блюда. Класс. Поднимемся наверх, посмотрим на красоту. Можно смотреть на море. Нагровая комната, деткам порисовать. Ну, не комната, а столик. Вы здесь будете сидеть и наслаждаться морем и закатом. Кстати, нет, закат не с этой стороны. Это похоже на палубу корабля. Да, но здорово. Водка плюс пиво – это диво. Друзья, побывав в новом свете, я могу с уверенностью сказать, что сто процентов, если соберетесь в Крым, езжайте туда. Здесь вообще здорово. То Я есть, езжайте сюда. <laughs> вот, здесь классно. Мы так классно прокатились. Мама, а. У меня лесу на кот. Вау, здорово! Застый. Да. Вы будете любоваться красивой природой. Горы красивые. В общем, вообще, прям класс. Так. Дядю надо пропустить. Все, ну а мы идем домой. Ну, в номер. Мой, тебе понравилось? Да, Мы поднимаемся в гору обратно, идем да, до машины мама, и поедем в гостевой я, домик. Вот. Мама, я Фу, я да, зачетная, <связывая> что скажу? Зачет.